Всем привет! Меня зовут Глеб, и вы находитесь на канале Бесплатная школа видеоблогера. И сегодня мы разберемся, зачем ключи для написания статьи. От перемены слагаемых сумма не изменяется. Помните это правило царицы наук из начальной школы? Так вот, это же правило и работает как для видео, так и для статьи. Объясню более детально. Дополнительным фактором усиления видео на YouTube будет размещение его на сайте. Совместно с отделом контента менеджер канала следит за выбором ключевых слов для статьи, которые будут релеванты также и для видео. Это работает и в обратном направлении. Для усиления статьи по ней же снимают summary с подбором конкретных ключей как для ролика, так и для статьи. На данный момент еще не все смотрят видео, так как или привыкли к текстовой подаче информации, или просто не знают, что в сети есть множество подходящих для них роликов. Закажите хорошую статью, дополните ее видео и трафик будет приходить через нее. Менеджер канала должен в этом случае координировать свои действия с отделом контента, который работает с текстами.